Твое дыхание — аромат розы, а твой голос — мелодия ангелов. В то время как твои глаза — драгоценней драгоценных камней. Любимая — с днем Святого Валентина. Если каждый раз, когда я думаю о тебе, появляется хоть один цветок, то теперь я мог бы вечно гулять в своем саду. И все чего я когда-либо хотела и я так рада что ты мой желаю самого счастливого дня моему любимому валентину